Всероссийские олимпиады школьников проводятся ежегодно по 24 образовательным предметам в четыре этапа школьный, муниципальный, региональный, и заключительный. Они направлены на выявление, поддержку одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной ориентации и продолжении образования. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.